Вопрос такой. Научите, пожалуйста, ставить идею зарабатывания денег в правильное место, чтобы Субрия она вопрос, не навредила. Вот смотрите, вы очень хороший вопрос задали. Это приятно слышать такой вопрос. Я не могу вас этому научить, потому что деньги сильнее меня. Они также сильнее и вас. И большинство людей, сидящих в этом зале. Поэтому с ними лучше не тягаться с деньгами. Не тягайтесь с ними, это опасно. Они вас перетягают все равно. Так же, как пытаться не дышать. Когда человек пытается не дышать, это его перетягает. Так же, как пытаться не есть. Я вам сейчас приведу пример. Я когда ну, тягался со своими желаниями, так как вы сказали сейчас, мне было 19 лет где-то. Я просто начал поститься, не ест по три дня, и в какой-то момент я не мог даже во сне не думать о еде. Она стояла передо мной постоянно, непрерывно абсолютно. И потом я себя довел до такого безумия, что я шел на кухню, кушал, и потом шел полоскаться, вырывал изо рта это все, потом опять шел на кухню, кушал, и на третий раз я понял, что я проиграл. То есть пища меня сломала, желание кушать сломала меня. Тогда я сильно задумался, а как же контролировать себя? У меня была эта тема. Если вы будете пытаться тягаться с деньгами, они вас просто убьют. Один мудрец, к нему подошел царь и сказал, научи меня контролировать мои мысли. Ну, то есть научи меня самоконтролю. Он говорит. Это немножко другое, не то, о чем ты думаешь. Он говорит, я не знаю, не хочу никакой философии. Сделай так, чтобы я научился думать о том, о чем я как бы хочу. Хорошо, он сказал, нет проблем, если ты считаешь, что ты можешь, тогда вперед. И он ему дал задание неделю думать о козле, показал козла, только о нем в целую неделю. Царь говорит, вообще ерунда. Думать только об одном козле это ерунда. Он пошел, пришел в мыле через два дня, говорит, я, говорю, пытаюсь о козле думать, забываю. Пытаюсь его вспомнить, не вспоминается. Я замучился просто с этим козлом. Вот. И мудрец говорит, хорошо, нет проблем. Пытайся всю неделю не думать о козле. Думай о чем угодно, только не о козле. Он говорит, ну тогда это все, это супер, <смех> это вообще без проблем. Потом приходит через два дня в мыле говорит, о чем не думаю, козел в голову лезть. Что зыр такая, с ним замучился опять с этим козлом. Поняли, да? Точно так же будет и с вашим бескорыстием. То же самое. Поэтому выход совсем другой. Если вы будете делать что-то бескорыстно для удовлетворения старшего, тогда вы не касаетесь этого. Это не ваше бескорыстие, это его. Человек может все это делать только для кого-то, для себя никогда, никогда. Если старший вам скажет, учись бескорыстию, учись без жадности трудиться на работе, и вы трудитесь как можете. Если у вас жадность есть, вы скажете, Старшему, у меня продолжает оставаться жадность. Он говорит: неважно, ты делай просто добрые дела. И все. Придет время, и ты научишься быть бескорыстным. И вы делаете для его удовлетворения добрые дела. И вдруг у вас получилось. Один раз вы раз бескорыстно что-то сделали, и не задумались о том, что, что вы задолж... за это должны иметь. Милость Бога. Смотрите, дальше что будет? У вас есть два варианта. Первый вариант сказать себе, супер, я научился быть бескорыстным. все, гордость победила вас. Дальше она из вас котлету сделает. Второй вариант. Это мой старший сделал это поступок. Я ему так благодарен, что по его милости я вот поучаствовал в этом вот таким образом и, и почувствовал бескорыстие, по его милости. Дальше вы будете еще бескорыстнее. Понимаете? Проблема вот это именно сила, которая живет в нашем уме, то есть она непреклонная, мы слабее ее. Но если человек себя подчиняет Богу, через старшего Господь действует всегда. Если у него есть старший тоже, тут есть тоже свои. Если старший говорит «Я Бог», тогда тут проблема уже получается. То есть это неправильная вера называется. Вот только так можно стать бескорыстным. Мотивы поменять жизни только с помощью высшей цели, может, человек. Сам себя заставить быть бескорыстным невозможно. невозможно. Корысть задавит его, задушит, сломает бараньи рог. Так же, как невозможно не дышать, не есть. Одного наставника спросили... Вы испытываете, имеете вожделение? Он говорит, конечно. То есть вам нравятся девушки, да? Он ну, монах. Он говорит, очень. Да, нравится, конечно. Он говорит, но вас тянет к ним? Он говорит, нет. Говорю, а как так? Если вы, у вас есть вожделение, но вас к нему не тянет. Как это так? Он говорит, а мне некогда. Я целый день просто служу Богу и все. И я не успеваю, но да, мне нет времени подумать об этом даже. У меня целый день занят служением. все. Вот это самоконтроль. Ну, то есть он знает, что это у него есть, но ему некогда. То есть он подчинил себя миссии, постоянно занят служением. Все, это самоконтроль. Самоконтроль означает на волне находиться на нужной. Но это не значит, что ты обладаешь... Этим даром бескорыстия. Только тот, у кого нет и тени грехов в сердце, обладает таким даром. Все остальные не способны. Ну то есть идея в чем заключается? В том что заключается, что мы сейчас с вами разбираем тему благочестия. Вот смотрите, допустим, человек делает бескорыстные какие-то поступки, добрые дела. Гарантирует ли этому человеку, что он потом будет счастливым? То, что он делает добрые дела? Нет. Могущество гарантирует, влияние гарантирует, социальную силу гарантирует, таланты гарантируют, возможность, возможность иметь подчиненных гарантирует, возможность иметь силу над людьми гарантирует, власть гарантирует, хорошее положение в обществе гарантирует, деньги гарантируют, благочестие, добрые дела. Но счастье не гарантирует. Знаете почему? Потому что... Это все благочесть, добрые дела, которые ты делаешь. Есть вероятность, что ты в результате этих добрых дел станешь квадратным человеком. Ну, кто такой квадратный человек? Это человек, который ну, по барабану. Все, кто его окружает. Просто по барабану. Понимаете? То есть ему все равно, как о нем скажут, кто находится рядом с ним как они себя чувствуют, как они будут жить, какой результат будет как бы его вот, поступков по отношению к ним. Просто все по барабану. И причина, почему человек таким становится, заключается в том, что он перестал обмениваться. В результате, вот понимаете, как бы он сначала делал добрые дела, где-то, может, в прошлой жизни, поэтому он стал сильным, стал сильной Личностью. Это сильная Личность, квадратный человек. Мой грозный командор, он там <с> вот. это сильная личность, это сильный человек, но сила является очень большим испытанием для человека. Очень большим испытанием, очень большой трудностью в жизни. И поэтому человек власть, славу и деньги ставит выше любви. Ну то есть он думает, что чем от этой любви? Вот у меня деньги есть, я там нормально живу, у меня есть шик, там есть яхта. Все прыгают, бегают передо мной. Да. Вот. Все как бы классно. Зачем мне нужна эта любовь? Зачем она мне нужна сто лет? Один раз в Москве, когда там еще жил, как бы со мной захотел проконсультироваться один очень влиятельный человек. Сейчас он, кстати, все потерял уже. И даже чуть не попал, а по моему даже попал в тюрьму даже, да. Вот этот влиятельный человек, он когда меня пригласил, он... Очень богатый человек был, ну, просто нереально богатый. И как бы весь дом, там огромный многоэтажный дом, там весь это его собственность, там еще несколько таких домов. Вот, вышка такая огромная просто. Вот, и как бы я пришел к нему, он такой смотрит на меня, такой сидит. Там охрана, там меня пустили, все. Смотрит такое на меня и, что ты можешь? Я говорю, ничего не могу. Говорит, <laughs> ну а что тогда, вот, а тебе пишут там. Я говорю, я не знаю, люди так думают. Говорит, ну ты м, говоришь, что камнями лечишь. А как камни-то они лечат, наверное, это обман. А у него много там стояло вот этих вот аметистовых друст разных цветов, прямо вот внутри квартиры, такие здоровые. У него там как мавзолей, ну как это, в смысле, как музей, там такая квартира, как музей. Вот. Наверное, я не ошибся, сказал. И я ему говорю, давайте попробуем. Я ставлю перед ним эту друзу сзади, аметистовую. Говорю, вот сейчас у вас будет повышаться давление. Принесли тонометр, у него лицо краснеет, меряем, давление повысилось. Потом я оставлю перед ним другую, говорю, сейчас будет снижаться. Раз, он побледнел, там голова закружилась, давление снизилось. Такой, ну, убрали друзы, он такой смотрит на меня, говорит, классно ты народ разводишь. Я говорю, а что, разве как бы эффекта не было? Он говорит, так это же гипноз. Ты, говорит, смотрел все это время на меня, вот ты и менял мне давление. Молодец, говорит, хорошо, сила есть. И так далее, мы с ним так поговорили. Вот, я ему объяснял о, о благочестии, говорил о нравственных принципах. Он говорит, ты всем так это вешаешь? Я говорю, ну вот я что знаю, то и говорю. Ну в общем разговор у нас не получился сильно с ним. Вот потом пришел другой человек такой, там шарики какие-то крутил, как бы он говорит, вот у меня есть мастер такой. Ну говорю, ну понятно, что за мастер? И хорошо платил этого мастера, что перед ним там коплчился. Вот, ну в общем пошел я когда от него. Подбежала секретарша, говорит, сколько стоит консультация. Я говорю, бесплатная. И она такая, фу. И такая пошла. Такой... Осквернилась сильно рядом со мной. Ну, в общем, попал я там в хорошую атмосферу, очень благостную. И... Но детали такие. Когда я там был, я наблюдал за тем, что происходит. Я увидел его сына, очень несчастного молодого человека, который весь понтах, очень ленивый, зашоренный. Видел его жену, которая, как, как я увидел, не имеет с ним никаких глубоких отношений, просто живет с ним, потому что он богатый или нет. Я почувствовал всю его жизнь. Понимаете, и жизнь такая просто ужасна. А потом я, прежде чем прийти к нему, я некоторое время сидел, ждал. Прихожей. Я почитал его журналы, которые ну, показывают, как он ведет дела. И там в этих журналах прослеживались такие слова, типа «Мы крутые, если вы не крутые, пошли вон», ну и так далее. Ну то есть такое, как бы, отношение к людям, типа «Будь крутым, тогда ты с нами, если нет, значит ты несчастный». Ну и живи как несчастный, а мы все тут счастливые. И как бы, и все, в, в, так сказать… Но потом у него же вот так жизни сложилось. Все было разрушено. Все. И потом и приехали в другую страну. Он уже успел убежать. Его взяли и привезли в Россию, чтобы судить. А? Неважно, нет смысла сейчас обсуждать. Я не против этого человека. Я просто вам говорю сейчас о том, что благочестие человека, благочестие... Это опасная штука, очень опасная. Если вы начинаете делать добрые дела, если вы как бы, ну, много чего хорошего делаете, вы приобретаете силу после этого. Эта сила всегда приводит к гордости. Любая сила. Даже просто человек нравственным становится, он становится гордым. Вот, допустим, жена перестала пить, стала нравственной. Дальше что она будет делать? Ее начнет тошнить, тошнить от мужа, который пьет. Это первое, что произойдет, я вам гарантирую. Пройдет полгода, и она будет думать, фу, с кем я живу, мразь. Представляете, она до этого была нормальным человеком вроде бы, да? Любила мужа, пила с ним вместе. Теперь она вроде бы стала благочестивой, бросила пить, но при этом ненавидит своего мужа. Удивительно, да? То есть ее благочестие дало ей возможность быть счастливой, прощать, любить. Она научилась, нет? От этого богащения. Она бросила пить, но результат какой? Она загордилась собой. Потом она бросила есть мясо, допустим. И результат какой? Трупоед пошел вон. А потом, не дай бог, она еще в таком же настроении приобрела веру какую-то себе и сказала, безбожник, я тебя ненавижу. Все, то есть она полностью как бы стала отшибленной стала квадратным человеком. Почему она стала квадратным человеком? Потому что она не поняла, зачем нужно благочестие. Благочестие человеку нужно для того, чтобы начать внутреннюю жизнь. Если у тебя есть силы какие-то влиять на кого-то, начни влиять на себя. Потому что, когда человек имеет силу влиять на ситуацию, он обычно это использует в повышении своего статуса в обществе, как бы иметь что-то от жизни. Но начни с себя. Научись себе самому сказать. Учись просить прощения. Учись прощать. Учись принимать близких людей такими, какими они есть, если ты делаешь добрые дела. Начни со своего сердца. Прими себе наставника, чтобы он тебе правду говорил о тебе. Потому что гордость свою не увидишь никогда. Она очень скрыта от всех людей. Допустим, вы скажете, Олег Геннадьевич, но ну, от вас же не скрыта. От меня тоже скрыто, точно так же, как от вас. Я вот в аэропорту в этом посмотрел на себя со стороны. Там кричал, возмущался, почему держим меня такого великого? В этом в аэропорту. Вообще просто жесть. Господь показывает нас изнутри. Всех, у всех людей есть гордость. У всех людей есть гордость. Она огромной силой обладает. Она рождается из благочестия, из добрых дел человека. И обуздать ее может только человек, из, честно признавая себя в своих поступках. И еще лучше, если наставник ему все объясняет. Это еще лучше даже. Вот, поэтому тема такая. Все люди, которые обретают благочестие и не справляются с судьбой, они становятся жестокими начальниками, нечестными правителями, они становятся людьми, которые имеют власть и силу, но при этом не понимают, для чего это надо. Для чего нужна власть и сила, как вы думаете? У тебя больше возможностей сделать всех счастливыми. Вот для чего это надо. У тебя деньги нужны для того, чтобы всех сделать счастливыми. Власть нужна для того, чтобы всех сделать счастливыми. Это не просто сделать, поверьте мне, не так просто, как кажется. Потому что вокруг много людей, которые не хотят жить так, как ты думаешь. И если ты начнешь даже, допустим, стать хорошим, станешь сразу резко, то тебя могут просто прибить эти люди. Поэтому здесь нужно очень аккуратно действовать. Поэтому власть это, ну и, и как бы наша вот любовь осуждать старших, что типа, что это вы тут не живете как надо, если у вас есть власть? А попробуй сам. Я уверен, что половина из, из нас, вот если дать полномочия, допустим, много денег человеку дать, сказать, отдавай людям, служи, ну, половина из нас просто возьмет это в карман и, и на Майами. Ну, понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что можно как бы каркать, на других людей обсуждать, Легко, но справиться с этим испытанием не непросто, непросто. Поэтому никогда не осуждайте людей, которые имеют власть, деньги, влияние. Это очень тяжелое испытание, очень тяжелое испытание. Слава — очень тяжелое испытание. И все это нужно человеку, несомненно. Власть, деньги, влияние, слава нужны, но дозировано, дозировано. Если ты хочешь делать большие дела какие-то, это хорошо, делай добрые дела, заботься обо всех, станешь сильным человеком. Но если твоя сила будет больше, чуть больше, чем твоя совесть, тогда это страшно. Лучше уж быть бедным человеком, чем жить вот так. Жить без любви, без отношений, нет глубины, нет любви, нет отношений, просто деньги, могущество, возможности и больше ничего. Это пустая жизнь совершенно, бесполезная. И человек только делает вид, что ему хорошо. Он сам себя просто самовнушением занимается. Такая жизнь никогда не приносит счастья никому. Никакой пользы от него нет, никакой силы от него нет, никакого влияния нет, просто пустая трата времени. Уж лучше жить бедным человеком, делать добрые дела, чем богатым и несчастным. Поэтому всегда изучая какое-то знание, идя в сторону самосовершенствования, человек должен очень четко понимать эту тему. Сам он никогда не справится с собой, нужны старшие. Иначе ну, деградация в виде гордости неизбежна. Я помню, когда начал закаливанием заниматься, я очень меня отрезвил, Господь меня очень отрезвил. Я встретил одного человека, который меня учился закаливать. Он говорит, закаливание это супер. Это возможности такие, такие-то. Человек может то-то, то-то получить. Все он говорил правду. Это было все правда. Когда человек закаливается, он получает силу воли, бесстрашие, он получает хорошее здоровье, крепкое. Он способен справиться быстро со стрессом. Он способен... Много-много как бы, в жизни получить такой человек, когда закаливается. Но есть одна проблема это гордость. Этот человек умер среди лета от разрыва сердца. В возрасте, там, между 40 и 50, ну, молодом возрасте, абсолютно здоровым он умер. Знаете, почему он умер? Он перезакаливался. Он сидел в воде там по 40, 50, там, 60 минут, чего, в общем-то, не нужно было человеку. В результате летом, когда не было холодной воды, он перегрелся на солнце и умер от инфаркта обширного. Теперь спрашивается, почему же так произошло? Неужели закаливание вредно человеку? Оно не вредно, просто он начал гордиться собой и специально увеличивать свою способность терпеть холод. В результате он потерял способность терпеть жару. Понимаете, он просто всем хотел показать, какой он крутой. Вот это и дело стало причиной его смерти, этого человека. Это только я потом понял. Я никак не мог понять. Я потом резко перестал закаливаться сначала. Думал, все, я тоже так погибну. Опасно очень. Вот. А потом я понял, что все нормально, ничего не опасно. Ты просто пойми, для чего тебе это надо. Если ты хочешь выпендриваться перед всеми, тогда это станет причиной твоего разрушения. А если ты хочешь людям служить, заботиться обо всех, тогда благочестие, которое ты получаешь в результате правильных каких-то аскез, есть три типа добрых дел, которые может человек совершать, чтобы получить силы жить. И они разные, эти типы сил, разные совершенно. Первый тип деятельности самый простой, называется аскезы. То есть это вот закаливание, это тоже аскезы. Это добровольное лишение себя комфорта. Давайте будем судьбу представлять как просто гору, да? которая гора, через которую тебе надо перейти, допустим, трудный период жизни. Если человек совершает аскезы, у него появляются силы идти в гору, понятно, да? Он своими силами пройдет эту гору и он победит судьбу таким образом. Тот, кто совершает аскезы, становится сильной личностью, способной побеждать судьбу. Поэтому аскезы нужны всем. Просто есть женские аскезы, есть мужские. Они влияют по-разному. Есть женские силы, способность влиять, любить, чистота, прощение. Это женские силы. Они от женских аскез идут. Это забота о людях, верность там, и так далее. Женские аскезы. Мужские аскезы — это, допустим, спорт, там, допустим, борьба, спорт. Пост там тяжелый, закаливание. Ну, то есть истязание тела. Это мужские аскезы. Женщина не должна тело истязать. Она служит обществу, людям. Она отдает себя вот в этом плане. Становится сильной. Аскезы дают человеку способность преодолевать трудности. Они делают его очень крепким. Есть разные виды с разную силу дают. Допустим, если человек в храме стоит ночное обдение, не двигается, да? он побеждает болезни таким образом. Когда он не двигается, у него тонкие психические каналы прочищаются, неподвижное положение тела, йога тем же самым занимается, тоже неподвижное положение тела, пробивает тонкий канал, человек вылечивается. Просто стоит неподвижно. Дальше что он обретает? Терпение. Способен вытерпеть любую ситуацию, он стоит, не двигается просто, как дерево тоже стоит, не двигается, энергия терпения или спокойствия обретается в результате этого. Дальше способность какая? Принять судьбу, он получает от этого, потому что он стоит, не двигается, плюс контактирует с Богом, он получает силы от Бога также в это время. Поэтому эта аскеза дает возможность человеку много препятствий в жизни преодолеть. Так аскезы. Есть разные аскезы, которые дают человеку разные виды силы. Это целая большая наука. Мы сейчас не будем ее изучать, там у нас обзорная тема в этом плане. Дальше идем. Следующий вид деятельности, который тоже что-то дает человеку, называется пожертвование. То есть человек берет, допустим, плюшку, которая ему очень нравится, и отдает просто человеку, который хочет кушать. И при этом потом, когда он идет назад, уже без плюшки, определится это пожертвование в невежестве, в страсти или в благости. Когда человек пожертвование в невежестве совершает, он плюшку дает грубо и унижает человека, который берет пожертвование. Это значит, что плюшка ему не поможет тому, кто пожертвовал, а будет только оскорбление совершить, то есть он получает вред от того, что он сделал. Лучше бы он эту плюшку не давал. Он вред получает от этой деятельности, потому что он оскорбил человека, а если это святой человек, он деградирует от этого оскорбления. Потому что, когда ты человека оскорбляешь, то его благочестие, этого человека, его чистота ложится тебе на голову и давит тебя вниз. Чем больше у него чистоты, тем больше давления, пока ты не раскаешься. Страшно? Человек становится злым, когда он кого-то оскорбляет, начинает всех ненавидеть еще больше, потому что тех, кого он оскорбил... Это чистота этих людей ложится ему на голову и давит ему на мозги, и так все больше, больше, больше, пока он не деградирует этот человек, или не раскается, одно из двух. Итак, поэтому запомните, когда вы видите злых людей, которые на всех кричат, орут, всех ненавидят, это люди, которые оскорбляли возвышенных людей. Их поведение всегда одинаково. Они все доказывают свою правоту, со всеми сражаются, всех ненавидят. Борцы за справедливость, так сказать. Эти все люди, они просто оскорбители. Все. И они и становятся такими благодаря оскорблениям сами. До этого могли быть нормальные люди эти. Но они потом становятся такими злыдними, злыдними. Пожертвование в страсти. Человек пожертвование сделал, плюшку дал, потом прошел. Блин, я бы лучше ее сам съел. Пожертвование страсти, то есть не бескорыстное пожертвование, в котором ты как бы раскаялся, думаешь, ах, зря отдал. Все, значит, пожертвование не сработало. Но ты плюшку отдал и раскаялся. Бог назад даст тебе плюшку, не волнуйся. Но не больше. Потому что вернет в том же в целости и сохранности. Плюшка тебе вернется обязательно, нет проблем, не волнуйся, все будет хорошо. Вот, теперь пожертвование благости. Плюшку отдал с любовью, кушай на здоровье. Пошел счастливый, думаешь, спасибо Господь, что дал мне возможность кому-то хоть помочь. Ну, смиренно очень настроен человек в этом случае. Вот что такое пожертвование благости, как оно действует. В гору, да, человек идет? Гора срезается. Меньше будет подъема. Легче ему будет идти. Милость человек получает. Причем интересно знать, что если человек, допустим, дал плюшку, м -м, плюшка ли ему вернется? Вот в чем интересно знать. У меня такой вопрос очень сильно был, как бы я поэтому думал, что же надо давать, чтобы тебе тем же самым вернулось? Что тебе надо-то? Так вот, оказывается, все не так. У человека есть какая-то трудность в жизни. И Господь ее знает. Ты даешь человеку самое важное в жизни — плюшку, он голодный, им кушать хочется. И тебе Господь дает тоже назад самое важное в жизни. Ну, конечно, там есть объемы. Как... <смех> Сколько плюшек ты дашь, тоже учитывается. <смех> Но именно самое важное человек получает в жизни. А не... ну, то есть он голодный был, умирал от смерти, самое важное он получил. Ты получишь тоже самое важное. Может быть, ты не голодный ну получишь что-то другое, что тебе нужно вот в жизни. Это называется пожертвование. Они действуют вот так. Они облегчают человеку жизнь, пожертвование. И когда девушка заботится обо всех, всем служит, это тоже пожертвование. Поэтому она получает мужа. Но она может также аскезы совершать. Есть аскезы. Есть пожертвования. Есть женские аскезы. Допустим, женская аскеза, слушаться мужа, отца. Папа сказал, не хочется это делать, слушается. Это аскеза женская уже. Послушание женской аскезы. Она дает возможность получить хорошего мужа, Серьезно очень. Ну и так далее есть женские аскезы, когда она добровольно лишает себя чего-то, с целью. Как бы. Допустим, женская аскеза, не... Спать с мужиками до замужества. Аскеза. Не носить короткую юбку слишком. Все это дает свои плоды. Сильные очень. Ну то есть целомудрие. Вести целомудренную жизнь. Очень сильная аскеза. Девушка становится необыкновенно красивой. Потому что когда она с кем-то переспала, она теряет красоту. Когда и смотрит на ее ножки, они, мужики забирают красоту, съедают ее красоту. А когда она все закрывает, не дает на себя смотреть, и ни с кем не спит, красота сохраняется, и она потом чуть-чуть так... Оп! И пух, упал, все. Вообще в ведах описывается, что, ну, вообще, в принципе, не должно быть такой проблемы, что женщина не может найти себе кого-то. Потому что если она с детства совершает вот эту аскезу, целомудре не показывает никому свое тело, она становится настолько красивой, что и в принципе не важно, и человек понравился, она просто чук чуть-чуть, и он готов. Ну то есть любая девушка может накопить столько красоты, чтобы не надо париться, не было необходимости париться, решать, ну когда же тебя возьмут замуж? Ну, не парься, просто выбери, кто тебе нужен. Вот этот, ну, на него посмотри. И все, он свалится от твоей красоты сразу, все. Понятная система? Вот у любой женщины внутри девушки это заложено, это сила от природы. Она сильнее мужчины всегда, ну, то есть, но только одного, который должен стать ее мужем, в принципе. То, что она всех будет валить сейчас ходить. Нет, один раз выстрела, заряд на одного человека хватит, заряда. Один раз выстрела, и все, тебе его хватит. Зачем тебе много? С одним справься. <с вот. Пожертвования поняли, да? Аскезы поняли. Аскезы дают силу, сильность стала. Пожертвования дают преодоление препятствий, допустим, препятствие такое. Не может выйти замуж, допустим. По какой-то причине, допустим, мама всегда не согласна его там или еще. Когда человек пожертвование совершает, препятствие срезается. Срезается, становится слабее. Мама уже почти согласна. Еще чуть-чуть пожертвование вообще согласна. Есть еще третья сила. Интересная эта сила такая. Она труднопонимаемая в современном обществе. Пожертвования аскезы, все понятно вроде. Но третья сила, она очень трудно понятна, потому что она требует организации определенной, и она м, а, труднодоступна вообще в целом для человека. Это м, называется ритуал Слово рита. Санскрита переводится как «ритм», «вселенский ритм». Видите, ритм, рита, ритуал. То есть означает, что человек попадает в контакт с какой-то силой вселенской, которая делает его, дает ему огромную силу, огромное могущество. И это могущество может любые препятствия сметать, в принципе. То есть другими словами, то, что человеку до этого было недоступно, становится для него доступно. Благодаря тому, что он это делает. Ну, то есть он обретает новый вид оружия, который которого никогда у нее не был на вооружении. <смех> Я не знаю, как это объяснять. Но примерно так. Что это такое? Ну, вот приведу простой пример. Вот смотрите: допустим, человек встает рано утром и ложится рано вечером. Когда человек встает рано утром, то он попадает под влияние силы Солнца. Когда он стал позже, то он не синхронизируется с Солнцем. Он свою жизнь живет, а Солнце свою. Но если он встал рано, когда Солнце восходит, то в результате Солнце делает его оптимистом. Вот энергия Солнца сама дает ему оптимизм. Ему не надо самому напрягаться, чтобы быть оптимистом, Солнце его делает оптимистом. То есть сохранение энергии происходит колоссальное. Дальше, если он в обед, допустим, покушал не поздно, не в 4, не в 5 часов вечера, а в 12 час, то Солнце начинает переваривать саму пищу. У него он поел хорошо, но энергии много. Почему? Потому что солнце переваривает пищу. А если он поздно поел, ему своя энергия, собственная огня из организма, должна идти в живот, чтобы переваривать пищу. И человек, ему тяжело. Поел поздно. А если он на ночь поел, вообще он лишается продолжительности жизни и все болезни получает, какие только можно, потому что ничего не переваривается. И токсины в организм идут в результате. Яд. Он копит яд внутри себя. Теперь человек ложится поздно спать. Луна уже взошла, а Луна нужна для того, чтобы человека расслабить и чтобы он отдыхал. Так устроено в этом мире. Луна расслабляет человека, дает ему отдых и любовь тоже. Если человек поздно ложится спать, он лишается отдыха, лишается любви, становится как костяшка. Он смотрит на этот мир черно белым взглядом, у него краски жизни тают. Если человек, человек говорит, а если я сова, по природе сова, ну, значит, ты будешь вот угу, угу, всю жизнь вот так. Туповатая жизнь будет. Понимаете? Надо себя сделать жаворинком. Чирик-чирик. Счастливым. Ну то есть, видите, это ритуал или режим дня. Войти в гармонию с ритмом Вселенной. Жить по правилам, которые мы не сами создали. Эти правила Бог создал, как человек должен жить. Хорошо, замечательно. Есть ли какие-то другие ритуалы? Да, да а с чем они связаны? Вот, допустим, сегодня праздник, большой праздник, да? И в этот праздник люди проводят определенные вещи, то есть связаны со священным огнем там, и так далее, много-много всяких действий, которые человек делает. Для чего? Для чего? А в этом случае он синхронизируется. С кем? самим Богом, понимаете? То есть если он живет в этими действиями, делами, которые совершаются в этот день, для того, чтобы Господь был счастлив, если мы помним о Нем, пометуем Его, то это к чему приводит? Это приводит к тому, что я начинаю Его понимать, я начинаю верить в Него. То есть это удивительная вещь, понимаете? Поэтому и существует так много всяких мероприятий, в храмах различных, везде свои как бы, какие-то ритуалы, свои праздники, потому что это все заточено под веру человека, понимаете? Какая вера, такая и жизнь фактически. Вот вокруг этих праздников религиозных идет. И для чего это нужно? Человек обретает огромную глубину в отношениях с высшей истиной, с высшей силой, с высшей личностью. Все это одно и то же. И тогда как бы, он обретает нечто большее, чем просто аскезы и пожертвования. Он обретает способность прожигать свою судьбу, побеждать ее, преодолевать. Поэтому меня спросила: вот одна женщина говорит: где же свобода выбора, если есть судьба? А если судьбы нет, зачем она нужна свобода выбора? Если судьбы нет, тогда и выбирать нечего. У нас есть только два способа выбирать. Или я подчиняюсь своим желаниям и иду на прихоти у своих желаний, называется, подчиняюсь судьбе. Или я сильнее своих желаний и делаю так, как положено. Это значит, я побеждаю судьбу. А если не с чем сражаться, тогда какие проблемы? С чем-то нам приходится сражаться. Судьба действует через желание человека и ведет своим путем нас, через желание. А если ты повыше желаний, побеждаешь их. Может быть, желание хорошее, может быть, плохое, заранее ты не знаешь. Но если ты его победил, у тебя опять есть выбор. Может быть, ты это сделаешь все-таки, но уже осознанно. Допустим, девушка любилась, да? Желание, она влюбилась. Сначала надо его победить. Любовь зла, полюбишь и козла. Ты не знаешь, кого ты полюбила. Любовь ослепляет полностью. Говорила мама, мне про любовь обманную. Просто тратила слова. Затыкала уши, я, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права! Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постричала колюшку на свою я горюшка. Ах, мамочка, зачем? Ну, уже поздно. Видите, то есть сначала надо себя сконтролировать с помощью молитвы. Вот ритуал для этого нужен, синхронизация с высшей силой. Человек синхронизируется с высшей силой, себя отрезвеет, в трезвое состояние приходит, Но он не отказывается от любви, он просто пытается понять, что произошло. И дальше советы старших, советы друзей. Этого человека советы друзей, что за, за птица такая попалась? Изучай все, смотри. Но если ты влюбилась, ты уже не можешь изучать, ты подчинена этой птице уже все. И ты не выбираешь, у тебя нет свободы выбора, судьба за тебя выбирает. Но если ты победила себя, свое желание, ты потом решаешь вручать себя, то есть открывать сердце или отойти от этого человека, перемучиться и дальше жить своей дорогой идти. Понимаете, выбор есть, но в отношениях с Богом только. Если у тебя нет отношений с Богом, ты не выберешь, потому что тебе не с кем синхронизироваться, чтобы... Нейтрализовать то, что ты получил от судьбы. Нужна сила для этого, чистоты, сила, которая даст тебе возможности эти, понимаете, возможности.